Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, это огромная головка выско выскочила только что из воды. Всем хай, с вами Евгений. И видите, черная луна поднялась в небе. Это значит, что зло пробудилось в глубинах морских. И нужен кто-то, кто остановит этих чудовищ. И это я. Только я могу остановить чудовище. И речь идет о лавкрафтовских чудовищах, очень страшных. Но не бойтесь, я уже побеждал однажды лавкрафтовских чудовищ в игре No One Lives Under The Lighthouse. Вот здесь вы можете посмотреть это прохождение. Сейчас же мы отправляемся с вами прямо в открытые воды, на нашей маленькой лодочке, чтобы уничтожить первую тварь, которая нам повстречается. Под любую тварь Может быть это даже будет тунец Не дай бог это будет тунец Посмей только попасться мне на глаза, тунец И тебе тунец полный будет Смотрите Какие-то айсберги вдалеке Мы смотрим на мир через очень широкоугольный объектив К этому надо будет привыкнуть Если я зажимаю shift, то все немножко замедляется Это нужно будет, видимо, чтобы потом хорошо прицелиться на монстра и убить его Короче, это какая-то интересная демо-игра Позволяющая нам убить существо какое-то Ой, блин а что это внезапно так стало как-то? Очень много волн и очень большие. А, -а, а! Нифига себе! Когда я с берега смотрел на это, было не так страшно. А вот сейчас прям жутко. ой ой ой ой ой Так, взаимодействуйте с радаром. Нажмите И. топ что-то остановились. Все. Смотрим. Давайте поймем, куда дует ветер. Мне в палец дует ветер, понятно, хорошо Зажигание, включили Полный вперед А, еще мы можем нажать И, чтобы оно само уже плыло Да, все хорошо Используйте маус, чтобы зумить Вау Хорошо, спасибо игра, что обучила меня Главное не влететь в айсберг, а то будет как в Титанике А у меня даже нету кого-то, кто бы смог бы нарисовать меня голым Однако я могу сделать так Что это за место такое? Посмотрите на эти арки. Они тоже сделаны из льда. Мы вообще... Про... О! Просто кто-то внезапно выключил свет. Аномалии уже начинается. Либо это место, как бермудский треугольник. Оно играет с моим разумом. И я просто проспал заход солнца. Смотрите. Вот там что это? Там что-то есть. Нам нужно повернуть. Во-первых, нам обязательно нужно повернуть, потому что... Блин, потому что мы едем в скалу. И это не айсберг. Фух. Там вдалеке что-то было. Похоже, было на избушку, если честно. Слушай, а может быть нам надо как-то приманить существо? А, мы правильно плывем. Вон радар. Значит, нам нужно в эту сторону. Смотрим. Я вижу. Что-то мне страшно. А чем я буду сражаться? Я как-то не... Смотрите! Там что-то есть! Я думал, это избушка. Это какой-то... Это червь-монстр! Так, возьмите... Возьмите... Ааа! Ни хрена себе! Так, хорошо, гарпун прицелился. Ты подохнешь! Стреляй! Мимо! Нифига себе, это я кинул рукой своей? Какая страшная тварина! Так, нам нужно в сторону. Вон он! Ой, он прям огромный, он даже летает. Вы думаете, что Евгений обезумел? А я более чем обезумел. Сейчас оно вынырнет. Надо приготовить гарпун. Швыряй, Евгений! Я не понимаю, попал я или нет? Нет, вон гарпун когда-то улетел очень далеко. Они у меня бесконечны. И, смотрите, они как-то светятся чем-то красненьким. Они как будто бы магические. Так. Давай, выныривай. Пробуем снова кто то не так, я когда плохо целюсь. Строго на монстра. О, мы едем строго на скалу. Погодите, погодите. И на монстра, и на скалу. Итак, помним, чему нас учили. Shift, это концентрация. Черт, оно плывает от меня. Стоп. Сконцентрировались. Четко вверх пуляем. Надо ехать прямо туда. Прямо к ней. Прямо к этому огромному червю. Блин, хрен догонишь его. Вот. Вот. Все. Круиз-контроль. Итак. Давайте. Замедлились. Блин, я не могу рассчитать. Нормально бросок. Ой, мы же прям вот прямо. Он прям под нами. О, боже мой! Блин, блин, блин, блин! Моя лодочка! Еще раз. А! Прямо вниз в него. Так, мы его кацанули, кажется. Шкала появилась, по крайней мере. А лодочка моя жива? Или это шкала моей лодки? А! Блин, это стрёмно. Давай, прямо в голову. Ой, по-моему, он прямо на меня. А, Чрт! А О, какая дичь! Разворачивайся! Блин, все покоцана! Моя лодка! Давай, разворачивайся! Ничего, мой маленький котерок, все будет в порядке. Мы с тобой столько всего уже пережили. Вот он! Оу, кажется, он прям вошел в режим убить меня. Он даже скалы может рушить! Вот она! Стоп, сломал, прямо в глаз ему попал. Так-то. Хорошо получилось сейчас. Так я не посмотрел по шкале, отнялось что-нибудь у него или нет? Надо развернуться. Вот сюда. Круиз-контроль. Где ты? Где ты? А! Давай! Нет. Блин, нифига себе прыжок! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Раз. охреновка хоть как-то было. Можно, кстати, еще стрелять ему в хвост, кажется. Вон он! Есть! Попал! Идеально рассчитал. Да, и шкала отнялась. Давайте попробуем еще разок. Нет, тут не попал, конечно. Хвост! В хвост! уп, Есть! Где оно? Вот она, вот он, его плавник. О, нет! Прямо мне в лодочку не смей! Сейчас мы сдохнем. Сейчас мы, блин, сдохнем! Влево, влево, влево, влево, тормози, тормози, тормози. О. Уже дымимся. А мы как-то. О! Надо развернуться. Как хитер он. Так, нажмите чинить, чтобы. Троечка. Чиним. Вот. Правильно чиним. Я очень надеюсь, что правильно чиним. О, нет! Черт! Блин, как неприятно. Так, я, ну, но я надеюсь, что чинится. О, о нет, нет, нет, этот какая устойчивая лодка. Пошел ты. Есть, хорошо попал. Черт, тебя побрал, монстр! О, блин! Так, по-моему, надо сильно чинить. Все, все, все чиним, чиним, чиним, чиним. Мы стоим, на месте стоим. Полный вперед. А теперь чиним. Ладно, главное, чтоб огонь потушили. Все стало каким-то красным. Ведь не очень нравится. О, блин! Что она делает? Что она делает? Блин, да я не понимаю, что происходит, мы затонули. А, привиделось мне всякое... А это что такое? Мой рыбацкий прилавок, видимо. Когда мы поймаем монстра, мы его нарежем и будем распродавать. По 1000 баксов кило. Что ж, давайте попробуем снова. Не совсем как-то понятно, как чинить. Ну, то есть, вроде бы я чиню, но не совсем это видно, что и прям чинится. Была бы хоть какая-нибудь шкала здоровья у моей лодки. Было бы удобно. А, мы можем переключать режимы. Оно сзади. Оно плывет в сторону моего дома. Не смей трогать мой дом, чудище. Э, без шуток, меня пугает эта атмосфера. Вот это толще воды подо мной, эти волны огромные, которые прям на меня плывут. Словно пытаясь поглотить. Так кто там, что там? Как там мой радар? Налево. Оно прямо здесь, но я не вижу. Так. О, блин, потемнело, кажется. Это значит, мы близко. Там, где обитает это существо, царит тьма. Все. Все, все, все, все, все. Вот Оно. Ну, блин, я приехал мстить за отца. Оп, давай, повыше чуть. Плохой бросок, ну, давай. Прямо вот туда, на дно. Хоп. Блин. Это так. Давай, Евгений, четенько. Ни хрена себе. Попал как. Вот это я опытный рыбак. Вот и еще разо. И сразу в хвост еще. Не, ну в хвост попал. Ну ладно. Блин, прекрасно сейчас было. Где ты? Где ты? Пробуем. Надо.. Надо отойти! Надо Не в ту сторону дверь! Нет! А! О, прям в свою лодку, прости, лодка. О, можно крутой пирсинг сделать в своей лодке. Вот сюда. Вот. Летит на меня. Рыбина. Надо, кстати, в сторону срочно. Срочно в сторону. Я думаю, надо чиниться уже. Да, пора. О, в сторону! Чёрт! Я в сторону давай! Блинушки! Блинушки, грёбанушки! Есть! Хорошо, попал! Все, пора чиниться! Тяг, тяг, тяг, тяг, тяг, тяг. О! Само чинится! Боже ж мой! Попал! Ну, надо в сторону! Нет времени радоваться! Хорошему роску! Надо в сторону! Давай! Прямо вот! Очень плохо! Нет, я попал! Я попал! Чинись, чинись, чинись, чинись! Все, хорошо, хорошо, хорошо! Блин, это огромная головка выско выскочила только что из воды. Я не знаю, по-моему, она на меня хочет попасть. А, игушки Есть! Хорошо попал! Что-то начинается как-то нехорошо. А это что такое? Это просто моя лампа. Я думал, это мы горим. Мы стоим или как? Блин, мы стояли. Нельзя стоять. Где она? она? прям за нами! Она перед нами! А я промахнулся! Ай. Воу! Что это? Зевс, спасибо! Подсобил! Он застанил ее! Я попал! А что происходит с ней? Бог, тьмы, предал ей силы или что это было? Смотрите, луч света! Это хорошо или плохо? Мне стоит на него лететь? О, нет, не стоит! Не стоит! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Фу. Вот это говно. Мне немножко осталось еще. Давай, рыбина. Final round. Ну-ка. И попал. Попал! Ядерный взрыв. Этого я не ожидал. Давай, давай давай в сторону, в сторону. У нас все отключилось, вся аппаратура. Ох, нас повело! Черт. По-моему, все включилось опять. Нас по кругу несет. Вот, просто прямо по курсу. Оп! Что ж такое? Не попал. Давайте как-то... Вот так, что ли? Ах. Эти последние броски самые трудные. Да попадись ты! У -у -у! Нет! Черт! Все, все, все, все, все хорошо! А, нет! чиним, чиним! Чиним! Немножко пощипит лодочкой. Все в порядке. Я тебя на уху пущу. Где ты? Черт, мы сейчас врежемся. Нет. Назад. Полный назад. Все, полный вперед. Чевити. Ты надо словить срочно. Словить. О, -о, О нет. Ты какого же дьявола? Так, мост. Есть! Попал! Я убил его! Быстрее! Боже мой, есть! И мы открыли второй левел! Второго босса. А мне понравилось, это было прикольно. С такой-то рыбиной я смогу прокормить целый город. Ставь лайк, если хочешь порцию ухи из этого чудовища. Что ж, это была прекрасная охота. Если вам понравилось, то поставьте кучу лайков. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И пишите в комментариях, если вы хотите охоту на второго монстра. Огромное всем спасибо, что болели за меня, держали кулачки в этой нелегкой битве. С вами был Юджин, увидимся очень скоро. И всем пять!